В пятом выпуске нашего видеосправочника я расскажу о применении наших триботехнических технологий в пластичных смазках. Это именно пластичные смазки для обработки узлов и механизмов, такие как шрусы, шарниры равных угловых скоростей, ну, привода, гранаты приводов на автомобилях, ступечные подшипники и вообще узлов, где применяется триботехническая смазка, пластичная триботехническая смазка. Для обработки этих узлов у нас есть уже готовый материал. Это Универсал, либо техническая смазка Супротек Универсал M. В основе своей она имеет смазку T Boil, T -Boil Universal M. Вы запросто можете набрать в интернете TBL Универсал M, выйти на их официальный сайт, выбрать эту смазку, которая является основой для нашей смазки, и посмотреть технические характеристики. Там все расписано от и до. Сюда добавлен наш материал. Это уже готовый продукт. Способ его применения простой. Снимаете узел или механизм, вымываете его, будь то шрус, ступичный подшипник или какой-то другой узел. Вымываете его, перезабиваете нашей смазкой, закрываете пыльниками. Все, обработка готова. Эффекты от применения смазки потрясающие. Особенно на подшипниках, на ступичных подшипниках, на любых опорных подшипниках, которые набиваются пластичной смазкой. Он весь стальной. Гул уходит полностью, восстанавливается довольно-таки разбитые подшипники, даже когда чувствуется люфт на рукой, чувствуется люфт на скрепичном подшипнике, его еще можно восстановить. Со шрусами сложнее. Шрус, если он только начал тикать в повороте, тикать или трещать в повороте, кто как это называет, может восстановить. Если он трещит или тикает в повороте уже давно и плотно, то здесь износ может быть критичным, может не помочь 50 на 50. Что является предпосылкой к перезабивке нашей, нашей технической смазкой, это если в повороте у вас начинает щелкать шрус. Обычно это наружнее бывает, потом внутренний начинает щелкать. Если только начал, помогает. Но у нас есть э, прекрасный трибоконцентрат. Если вы хотите использовать какую-то свою смазку, чтобы перезабить узел, это особенно касается трипоидных приводов, трипоидных шрусов. Там идет более жидкая смазка, чтобы смазывать игольчатые подшипники трипоидов. Туда не подходит такая пластичная, у них своя смазка. Можно использовать трибоконцентрат. Он мешается 1 к 10 с той смазкой, которую вы будете использовать. С ума сходить не надо, примерно один к десяти, и примерно там ее размешали, потому что она все равно перемешается в узле механизма, да, в подшипнике, в шусе, где угодно, она все равно еще больше перемешается. Примерно один к десяти вы мешаете с той смазкой, которую вы используете. И перезабиваете узел. Опять же, это касается тех, у кого нет возможности снять узел, вымыть узел, чтобы до чистоты, и перезабить нашей смазкой или своей смазкой. То можно просто, отодвинув пыльник, Туда аккуратненько выдавить немножечко нашего трибоконцентрата, отверточкой немножечко его помешать, закрыть пыльник и эксплуатировать узел или механизм. Он все равно обработается. Это вот что касается нашего трибоконцентрата. Также у нас есть смазка для применения на СТО. Там, где есть профессиональный инструмент, это триботехническая смазка «Сопротек PRO. Она сделана специально в картридже, в стандартном картридже, который заряжается в пистолет. Также она содержит диссульфит молибдена. Это большое улучшение для триботехнической смазки. Шпрессуются подвески, шпрессуются какие-то шкварня, крестовины. Можно шпрессовать везде, где используется пластичная смазка. Также перезабивать шрузы и ступичные подшипники. Все время задает вопрос, после того, как я перезабился вашей смазкой, обработал узлы механизмы смазкой, что мне делать дальше? Мы обычно отвечаем, что в следующий раз, когда вы будете перезабиваться э, с маской эти узлы или механизмы, да, вы опять можете использовать. Не так часто меняется смазка в шрусах или в ступичных подшипниках. Обычно это происходит, когда рвутся пыльники этих узлов. Порвался пыльник на шрузе, через тысяч шрус сожрала. Поэтому нужно его срочно перезабивать, она очень быстро набивается грязью. В этих случаях вы снова перезабиваетесь, но при условии, что пыльников на этих узлах хватает на 100 тысяч, там от 75 до 100 тысяч, то и использование нашей три тоже, опять же, укладывается в эти рамки. Все наши триботехнические смазки универсальны. Они прекрасно подходят для обработки как узлов и механизмов легковых автомобилей, грузовиков, автобусов. Без проблем любые узлы и механизмы могут быть обработаны нашими пластичными смазками. Помимо того, что вы получаете все эффекты э, пластичной смазки, вы еще получаете эффект восстановления и защиты трущихся пар. Mm-hmm.